Джакна, джакна. Пойдемте даже вот те ребята, которые только приехали с лагеря, пойдемте к нам поучаствовать. Я сразу скажу, сегодняшний участник один из может стать обладателем Самоката. Это гран-приз. Да, да, да, да, с сегодняшнего праздника. Армияся Урмато Поноптор Кукмангийский с Буген У нас дерьте Тогда электро сама компания ушел чин, биржелов, у меня огромная просьба, кто находится далеко от нас, подходите поближе, подходите. Сейчас будут проходить официальные открытия и условия, как можно стать обладателем либо Airpods, либо самоката. Но об этом немного попозже. А, здесь вилез на да, а... Мы хотели бы, чтобы официальное открытие, соблюдая все традиции нашей республики, были соблюдены. И позвольте под громкие-громкие аплодисменты присутствующих на нашу сцену пригласить генерального директора Осо Абрикос. Асымов Мирлан Замирбекович. Мы немного, немного расскажем чуть позже о, о больших преимуществах нашей компании. Ну а пока позвольте слово. Мирлан, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые жители и гости нашей столицы. С радостью хотим поделиться нашей новостью и открыть сервис с проката электросамокатов и мошен. наша компания Абрикос является официальным представителем данной компании в Киргизской Республике. Э -э наша компания заботится об экологии и мобильном передвижении граждан в больших городах. наш прокат электросамокатов и мошен позволит вам легко, быстро и экономично передвигаться по улицам нашего города. И самое главное – это экологический транспорт, который будет беречь экологию нашей страны, нашего города. Уникальная особенность нашего сервиса проката электросамокатов – это станции заряда и удержания, которые вы можете увидеть в верхнем углу. И данные станции оснащаются системой видеонаблюдения, которую наш город может использовать в системе «Безопасный город». Также с нашим партнером компанией «Маткосымов» мы сделали вот такие парковки, которые уже размещаем на территории нашего города. Они очень гармонично вписываются, вписываются в систему нашего города которые да, будут приятны всем и гостям, и жителям, не нарушая общую гармонию в нашем городе. Прошу вас присоединяться к нашему старту, пользоваться нашими электросамокатами. Спасибо огромное! Спасибо! Я, наверное, еще добавлю, А многие задумываются, почему именно сейчас идет официальное открытие. Да потому что наши самокаты можно использовать и днем, и ночью, и зимой, и летом. Поверьте, они будут вам всегда. Кстати, и обязательно понадобится в тот момент, когда вам срочно куда-то нужно добраться, а по городу большие пробки. Давайте еще раз поаплодируем Мирлану. Огромное спасибо. Спасибо вам за большой вклад в развитие Бишкека, Кыргызской Республики. Ну а сейчас официально давайте разрежем ленту и будем считать нашу компанию открытой, ибо уже гости столицы должны пользоваться услугами данных электросамокатов. Дамы и господа, под чуткое внимание всех и аплодисменты присутствующих. Пис есть дерев. Компания началась. Пол Чаумар! Еще раз поздравляем, еще раз поздравляем. А теперь отпускаем, я думаю, вы не против, если я от имени вашей компании разыграю много призов. Но перед этим Урсат Перетенгаздер, партнер Лорго, разочарованный, кто билет, репочекерекпес. Почему? Потому что они нам очень сильно помогали. И, собственно говоря, им низкий поклон и огромное спасибо за то, что они сделали СИТ, АЗС, партнер нефть. Им отдельно аплодисменты, у нас будут... Сегодня подарки специально от наших партнеров. Сеть АЗС, Бишкек, Петролиум, тоже будут подарки. Огромное спасибо за поддержку. Дальше Матка Сымов, производственная компания, Задача которой создавать большой ассортимент товаров, которые будут создавать уют в доме и комфорт в городе. У меня есть. Можно продемонстрировать, у нас есть специальный подарок от Русель. Это вот они, вот. Мы будем, да, мы будем их сегодня разыгрывать, никуда не уходите. Да, вот столечка. 4, как минимум, комплекта имеется. Дальше еще один партнер – компания «Абрикос». Естественно, сеть отелей «Джанат Хотелс энд Resorts. А, спасибо ребятам за то, что помогли нам. А, компания самых вкусных напитков, национальных напитков – компания «Шороста». И там можно угощаться, да, можно попробовать сегодня все для вас. Ну и, собственно говоря, маленькие условия для того, чтобы вы могли поучаствовать и стать обладателем шикарного приза, так? Внимательно слушайте, рассказываю, как стать обладателем самоката. А кто хочет, только поднимите руку. О, ну я тогда тоже хочу, я тоже буду участвовать. Поехали. Условия для участия в розыгрыше. Быть подписанным на аккаунт в Инстаграме. Так. Смотрите, Emotion написано, только без тире, нижний слэш KG, Emotion, нижний слэш KG. Подписываемся, подписываемся, времени будет в течение вечера хорошо и много. Потом пролайкать, пролайкать все публикации, которые там имеются, прям пролайкайте их. Дальше, под последним постом оставьте комментарий. Напишите что-нибудь не такое, типа «Ой, прикольно, ой, супер». Напишите пожелания. Представьте, что вы на большом празднике, мероприятии, на тое. И как там обычно говорят «Алднард Малбасын, Арханарда да? ну, что Что-то такое креативное будет очень приятно. А также надо быть после всего этого зарегистрированным. В нашем приложении E-Motion, которое позволит вам э, брать самокат на прокат и э, становиться участником дорожного движения. Пока многие наши э, гости делают все условия, если вдруг у кого-то будет непонятно, чуть позже я еще раз повторю. Вот, Пока э, вы регистрируетесь и все это делаете, немного информации. Э, Преимущество электросамокатов и моушен – повышенный комфорт. Безусловно, катайся по городу без лишних усилий на микротранспорте и забудь о пробках. Это действительно преимущество Безопасность наши модели обладают ручным тормозом, фонариком. Работаем днем и ночью, зимой и летом, как я говорил. Есть стоп-сигналы и пневматические колеса. Также емкость аккумулятора, которая позволит вам проехать на самокате больше больше 30 километров за один заряд. Для подзарядки достаточно подключить устройство к станции. Карту станции можно посмотреть в нашем приложении, которое вы сейчас скачиваете и становитесь учащимися. Участниками, участниками, а также легкое управление. Вам не надо быть, не надо иметь какие-то документы для того, чтобы управлять самокатом. Просто навык, хороший навык самого детства. Сел, встал, да поехали. Согласны? Ваши знания покорят нас, кыргызстанцев. Они из школьной программы, кстати, вопросы. Да, сейчас школьники будут радоваться. Пожалуйста, назовите Седьмой элемент таблицы Менделеева. Смотрите, они уже гуглят. Давайте думайте. Йод? Нет! Что? Правильный ответ какой? Азот? Гелий пусть будет. Два вам, в вам говорят тут. Ладно, сейчас посмотрим, что вы дальше из школьной программы знаете. Где находится Эйфелевая башня? А, в Париже. Нет, на Советской! <звы> Ай-яй-яй, такие вещи надо знать, надо знать. Как тебя зовут? Дега. Это правильный ответ! Итак... Как называется пост, когда Кыргыз ограничивает себя в питье воды в еде с утра и до самого вечера? Нет кредит? Соберитесь. Винни-Пух — это свинья или кабан? Мультяшный герой. Ну ладно. Но все-таки свинья или кабан? Свинья. Винни-Пух — это Медведь. Не бог, это медленец. Ладно, вы готовы? Итак, на каком коне настоящая крыска ждет своего принца? Нет, на вкусном. Ну и, молодой человек, пожалуйста, переведите на русский язык выражение I don't know. Я не знаю. Такие вещи знать надо вообще, да? Ладно, ладно. Еще по одному вопросу каждому. Если никто все-таки не ответит, ничего не получит. Как у вас настроение? Хорошее. Это правильный ответ. Готов? Тогда следующий вопрос тебе. Если Аня это Анна, то Ваня это... Ванна. Я хочу ему приздать, он просто шикарный. Молодец, пожалуйста, да. Ладно. Соберись, хорошо? О, собрался что ли? Ты где учишься? Он уже умеет, говорит, да? Ладно, ладно, так где ты учишься? Аграрный. Вот что такое аграрный. А вот теперь вопрос: куда лучше отдать учиться своего ребенка? В аграрный или в Англию? в Аграрный. Правильно, потому что в аграрном дешевле, да? Итак, бюджет, бюджет согласен. Еще вопрос. Продолжите фразу. Тише едешь? Дальше будешь. Нет, сзади напрягают. Продолжите фразу. Кто рано встает, Самого тот много бывает. найдет. Вау, аплодисменты. Мне нравится. Мне нравится. Если самец... Козы это козел, то самец осы это. Осел! осел. осел. осел. Почему осел? Почему осел? Трусень вообще-то, ну ладно. Пойдем сюда, на центр выйти. Тебе самый сложный вопрос сейчас вы... Соберись. Итак. А... В Германии мероприятие начинается всегда вовремя. Секунда в секунду. Но мы знаем, что мы живем в Кыргызстане. Во сколько или когда. Начинается у нас мероприятие. Когда девушки соберутся и приедут. Так, подумай внимательно. Там секунда в секунду, а мы самые пунктуальные кыргызы в мире. День, Когда день. у нас начинается мероприятие? Через два. День. Куда и по нам подсказывают? Куда и по Нет, день в день. Мы самые буквально. Ладно, становись на свое место. Теперь конкурс. Никто не смог ответить на простые, так сказать, вопросы. Мы играем в пересчет от 1 до 12. Игра называется Я умный. Каждый из вас третью цифру ни в коем случае не называет. Вместо этой цифры мы говорим Я умный или Мин Ахлдоман. Мин Ахлдуман. Эки, минахлдоман. Твердь, пеш, минахлдоман. Дети, сегес, я умный. 10, 11 я умный один, два. Понятно, да? Итак, посмотрим, кто из них будет самым умным. Три, два. Минахлдоман. Вообще, месяц. <свят> Надо этот, три, два, один там идет, да. Да. Да, да, да. Три, два... А, мена подумут. Я умер. Три, два, один. Два. Мена подумут. Правильно? Четыре. Пять. я умный. Шесть. Можно вот с вас сюда, Александр? Я, я хочу, чтобы вы получили все-таки подарок. Вы уже не первый раз участвуете. Повторите маленькую скороговорку, которую я вам дам, и все. Хорошо? Джанал Без разницы. Англия. Давайте. Король орел. Три раза без остановки. Корел, орел. Корел, орел, есть. Король, орел. орел Король Орел. Ор... Король Орел. Чего прям так прям как вот этот? Да да да да. Давайте еще раз. Король орел. Король орел. Король. Три раза без остановки. Король, орел, король, орел. Дайте просто подарок. Да, от наших партнеров, пожалуйста. Э, давайте вот этот вот. Подарочный сертификат э, Emotion, который дает вам возможность на тысячу часов прокатиться. И аплодисменты присутствующих. Да? Хороший призыв. Классные. Вы старались. Три-два. Один. Два. Четыре. Пойдем с сюда. Четыре говорит. Имя Чалмашта, трудился на Найтолову. Милый, милый. Анда, ах ченик ты как каптак, как ченик да, каптак тыкин Чалмашта. Ах ченик Дайте нам просто хороший сертификат от, пар... от наших э, товарищей партнер нефт подарочный сертификат, я вам сразу скажу сколько литров, 10 литров, 10 литров, Соберитесь. У нас этот самому лучшему победителю будет два подарка, хорошо? Три, два, один, два. Минакл Кулдуман, четыре, пять, я умная. шесть. Минакл Кулдуман, шесть. Минакл Кулдуман, такое не бывает. Так она вырубает. Она джангл матч стоит поиле белек ты узатый римб ски. Ова. Она джангл матч. Дятел альпинисты джангл матч. Дятел альпинист, дятел альпинист, дятел альпинист. Давай, дам вам подарочный 70 на тысячу солом от емоушен. E Катайтесь на здоровье. Катайтесь на здоровье. Катай. Так. А, три. А до тебя дойти никак не могу. Йоу палки. Три, два, один. Минаху. Два. Четыре. Пять. Неумные. Семь. Восемь. Минахулу. Девять. знаете, у меня для него классное наказание. Как тебя зовут? Ростислав. Хорошо. Четыре. Пять. Я умная. Семь. Восемь. Я умный. Десять. Одиннадцать. Я умная. Тринадцать. ЦЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ Ах, 13, 13, 13, ладно. А, просто подарок, потому что я не люблю мучить людей за занятое третье место. 10 литров от партнеров. Партнер нефти. Аплодисменты всех присутствующих. Поэтому все. Ну что? Ладно. Повернитесь друг на друга лицом к лицу. Что болеет за молодого человека? Что болеет за прекрасную леди? Все болеют за одни тех же, да? Так вот! Победитель получит. Можно достать прям, прям достань, что получит победитель. Часы от нашего партнера, Руселя. Так, Касю, часы Кассио кто-то получит. Ну да, можно, можно пока продемонстрировать. Смотрите, кто-то из них станет обладателем. Аккуратно не урони, а, а то придется тебе оплачивать. Готов? Поближе. Поближе. Да Азербайджан. Передний раунд. Расстреливало. Единственный раунд. Все одному русся. Черешка. Черешка. Я Правила не нарушены, но мы простим один раз, да? Один раз простим. Ты феминист? От мужика слышать, что он феминист, это, конечно, прикольно. Так, еще раз поближе. Поближе. Давайте на русском, ладно. Три, два, один. Два. Я умный. Четыре. Пять. Я умный. Семь. Восемь. Я умный. Десять. Одиннадцать. Я умный. Тринадцать. Человек чуть-чуть не обратил внимания на то, что цифры 3, 9, 6 и 2, и, как там, 3, 6, 9 и 12 называть нельзя. 3 ни в коем случае, после 12 идет 1. Но так как мы вам одну простили, третий завершающий. Заново, сразу после 12 идет 1. Итак, давайте, напомни, как тебя зовут. Бека, за Беку покричим. Сыр, потурал. Есть, кодна. Поближе, поближе, поближе. Три, два. Да, как хочешь, поехали. Три, два. Один. Два. Я умный. Четыре. Пять. Я умный. Семь. Восемь. Я умный. Десять. Один. Я умный. Один. Два. Я умный. Четыре. Нет, нет, Пять. Я умный. Да ладно. Уже приноровились, да? уже все уже сейчас смогут. Ладно, усложняем. усложняем На кыргызском. Три. Бер. Три. Я не знаю. Три. Пять. Я не знаю. Он. Он бир. Я не Эки. Да ладно! На английском! Последний на английском! Если на английском справляются! Вау! да? Обоим часы дадим. Да? Да! Я так не рассчитывал, конечно. На английском I'm smart. 3, 2, 1 2, I'm smart. 4, 5, I'm smart. 7, 8, I'm smart. 10, 11, I'm, I'm smart. Все верно, все верно, все верно, все верно, все верно, все верно, все верно. 11, 12, я думаю, я услышал. Дальше продолжаем. Один, uh, uh, Five. Seven. Eight. Ten. Eleven. Ну, ладно, этот обещал, значит, обещал, да? Давай, давай, давай сделаем так, давай сделаем так, часы вручаем, это от наших партнеров, Рузеля, часы Кассио, я вас поздравляю всей души, и, ну, как, как это, как это. Да, давай, давай так сделаем, сертификаты вам давать не буду, у вас очень крутые подарки, согласны? Но зато вам поаплодируют все. Так, Мы будем разыгрывать очень шикарные призы, главный из которых это электросамокат. Вот. Условия есть, если вдруг кто не знает, кто до сих пор не стал участником. Рассказываю. Первое. Быть подписанным на наш аккаунт в Инстаграме Emotion Nizhni slash Пролайкать все наши публикации. Под последним постом оставить комментарий. И быть обязательно зарегистрированным в нашем приложении. Вот. Сейчас, сейчас чтобы было справедливо, я проведу несколько игр с детьми. Да, с вашего позволения. И потом для взрослых тоже сделаем хороший розыгрыш подарков и призов. В общем, давайте так сделаем. Сейчас желающих же много, желающих же много, да? Мы поиграем с вами в такую маленькую угадайку. Отпустите руки, отпустите руки. Можно, можно. О, сразу пошел. Ладно. Раз, раз, раз он решил сам проходить. Вот тоже хочет, да? Так, все хотят. Ну, давайте вас тоже примем. Но следующих... стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. стоп. Никто никуда не бежит. Пойдем, пойдем, пойдем. Uh, никто никуда не бежит, я буду задавать вопрос, кто первый поднимет руку, справедливо ответит и выйдет на сцену. Хорошо, детки, детки, oh, уже поднимаешь руку? Сейчас, топ-топ-топ, топ Меня суровый Рейна, Какое сегодня число? Вот, вот, смотрите, вот uh, вы старше, чем он немножечко. Да, с вами чуть позже поиграю, хорошо? Сколько вам лет? тринадцать вы такая молодец уже скоро замуж выдавать нет вы не уходите никуда чуть позже с вами с детьми Сегодня <соединяя> ладно ладно давай ну ладно пойдем просто вот давайте ее сюда да да нет ты уже здесь на сцене не переживай так еще отпускаем руку отпускаем руку а, задаю следующий вопрос так, вот у нас четыре участника есть, еще четверых сейчас доберу. хорошо? Так, не поднимет, чтобы было справедливо, сначала я задам вопрос, потом поднимем руку, я на всех смотрю, не переживайте. Хорошо, как называются электросамокаты? Опа, оп, смотрите, вот она первая была. Как? Ну-ка давай, давай, давай, микрофон скажи. Ну ладно, первая была, все равно пойдем к нам, пойдем, пойдем. Детки всегда такие молодцы. А, следующий, следующий. А, какой. Какой. А почему сразу в руки понимаете? Какой? Хороший, да? Хороший. Так, а, ладно. А сколько сейчас время? Так вот, вот, он знает. 6 часов. Смотрю внимательно. Огонь. Пойдем к нам на сцене. На сцену. 6 часов. Абсолютно верно. Смотрите, а у нас уже. 5-6 участников, еще двоих, с вашего позволения, давайте мальчиков соберем, девочек нас четверо, мальчиков еще будет, да, будет справедливо взять. Следующий вопрос, самая любимая песня в Кыргызстане, вот он, он был, какая любимая, самая первая, давай самую, самую назови. застряли, да, Ким Билет же, мы же пели же, пойдем вот так за, залезай на, на сцену, ладно, хочу всех на самом деле взять, вы уж на меня не серчайте, есть правила, и а, последнее, последнее, как фамилия у Мирбека, О -о -о -о -о! минутку, минуточку, минуточку, мы парней, здесь девочки уже это собрались, собрались, минутку, вот он был первым, как, Атабеков, ой ты молодец, на самом деле Мантусов, шучу, пойдем к нам на сцену, Пойдем, пойдем к нам на сцену. Итак, смотрите. Пойдемте, так, пойдемте ко мне поближе. Это участники, участники. Балдар, джиггетер, девочки, мальчики, пойдемте ко мне поближе. Пойдемте ко мне, пойдемте ко мне. Пацаны с этой стороны. Пацаны с этой стороны. Девчата вот сюда. Хаздар, Эльгеле, Балдар. Пойдемте сюда. Пойдем. Полтяк Ой, молодец. Пацаны сюда. Пацаны сюда, да. Девочки вот здесь вот. Все, Ой, вот сюда становить. Ой, я никогда в жизни с такими маленькими не играл, но надо будет объяснять. А, пойдемте ко мне поближе. Вы самый маленький, пойдемте, пойдемте сюда. А, вот, а, и ты тоже пойдем сюда. Смотрите, вы большая команда. Вы сейчас будете все вместе танцевать. Только по очереди. Сначала мальчики, а потом девочки. Хорошо? И кто лучше всех станцует, тот получит подарок. Договорились? Все, давайте сделаем так. О, вот сюда отходим, чтобы мальчикам было видно. Пойдем теперь сюда. Пойдем, мень Пойдем, пойдем. Не бойся, не бойся. Толпу намба. Так, пацаны, вам все понятно, да? А это откуда нарисовался? Красавчики. Ладно, посеред, посередочке, в одну линию становись. Ребята. Вы сейчас будете танцевать под шикарную песню, если вы станцуете лучше девчонок, получите пресс, если хуже, то не получите. Понятно? Понятно. Итак, поехали. Песенка для пацанов. Это молодого человека только ударило, а? Это ягода маленькая, абсолютно прав, ты абсолютно прав. Теперь двигаемся, дадим возможность потанцевать девочкам, так. Проходите, только туда не облакачивайтесь, можно упасть. Пойдемте, девочки, пойдемте, теперь ваша очередь. Илья, Ильевспа, Ильекпа, Поехали. Первый раунд прошел, теперь на свое место, на свое место. Вот да, Орна, Орна, Орна Чакрам Слейдер, Гельгле. А, а к чьней а, маленькая такая, а, маленький опрос. А, гим Мухтыволда, Балдарбы, где Коздар? Колчал Арминичарауста, Гельгстер, Балдарга, Колчал появился. А Коздарга? Пока что побеждают девочки, пока что побеждают эти прекрасные леди. Второй раунд у нас будет, давайте немножечко такой вот на кыргызском мотив. Может быть даже... Хараджургу били Да, били Или ортого тролла? Пойдемте, все вместе становимся, но на серединку. Специальный танец Кыргызской республики. любит мед я просто покорен этим молодым человеком давайте ему поаплодируем чинис муратович я думаю вы знаете что делать давайте сразу дадим ему подарок Песня «Фараджорго», переведенная на русский язык, и получился даже танец. Да? Давайте поаплодируем этому молодому человеку и говорим ему спасибо за настроение. Можешь бежать к маме? Да, мы дальше будем бороться, хорошо? Так, Хаздар, Кельгеля, Сахна, Нортус, Имя. Какую песню вы любите? Давайте я вас спрошу. какую песню любите? А? Микки Маус вы любите? Я бы даже э, узнал бы какое-нибудь э, название этой песни. Ну ладно, давайте э, что-нибудь... сердце разрывается от того что я э, становлюсь э, плохим человечком если не даю подарки таким прелестным классным и самое главное талантливым деткам давайте сделаем так всем девочкам обязательно не все подарки вас? вас мы отпускаем бегите к мамам бегите к мамам ну что, у вас один человек уже получил подарок, да? Сейчас нужно будет станцевать еще один танец, называется брейкданс. Умеете брейкданс танцевать? Нет? Не умеете. Ну ка, кто сможет, сразу подарок. Опа! Двигаемся, двигаемся, двигаемся. Опа, опа! Все, стоп, стоп, стоп! Подарок студию! Все просто подарок! Вот такой вот сертификат на одну тысячу сом! Держи, красавчик, аплодисменты! Ну-ка, ты что-нибудь заводишь? Давай, давай, давай, давай! Миллиардерам, ну, Бахт, Бахтл, Бахтл, Имя ⁇ теперь взрослые, да? Надо теперь взрослым, надо теперь взрослым. Делаем так, смотрите. Все, начинаем на вокальную разминку. Кто, кроме всех, поет, после того, как я на вас покажу, будет приглашен на эту сцену. Тиджи, зажигай.